привет рад тебя видеть на моем канале сегодня я хочу поговорить о такой теме как обратная сторона благотворительности как оказывается у благотворительности есть и обратная сторона смотри благотворительность вообще я считаю достаточно важной сферой жизни человека если у тебя есть деньги которые ты можешь пожертвовать материальные ценности какие-то активы человеку который реально нуждается в этом то чисто по-человечески это нужно сделать но если уж у тебя есть они а так помоги другому не все же себе есть в одно лицо так сказать но в нашем материальном мире даже у огня есть дым и у благотворительности есть некая обратная теневая сторона которая может ударить по тебе потому кто жертвует деньги вообще благотворительностью несмотря ни на что даже на, на эти обратные стороны нужно жертвовать нужно помогать в любом случае я лично для себя понял следующим образом, что когда я жертвую деньги, когда я жертвую свое время, свою энергию, кому-то, то в моем сердце становится меньше жадности. Если посмотреть на людей в своей массе, то у них присутствует такое качество характера, как жадность. И вот эта жадность, когда я ее проанализировал, я понял, что лично это качество не дает мне в полной мере быть счастливым. Когда я вижу, что кто-то покупает хорошую машину или отправляется в отпуск на какие-то интересные Багамские острова или прочие <смех> курорты, то в моем сердце возникает некая жадность некая зависть, и я тоже начинаю хотеть этого сильной себе. И вот эти мысли, когда я их обнаруживаю в себе, конечно же, я стараюсь от них избавиться, но просто так избавиться от них достаточно сложно, сложно, если у тебя нету техники избавления от этих мыслей, от этих вот эмоций, от этих чувств. И одной из техник, на мой взгляд, одной из самых лучших техник является техника благотворительности, когда ты просто отчипываешь от себя небольшой кусочек материального актива, и ему и этот кусочек кому-то даришь и тем самым чем больше ты это делаешь и чем чаще ты это делаешь тем в твое сердце становится все меньше и меньше жадности и тебе становится намного легче жить это вот мой такой опыт и сейчас я хочу рассказать тебе непосредственно об этой обратной стороне благотворительности поделюсь своим опытом значит какое-то время назад 3-4 года назад Произошла у меня следующая ситуация. Я познакомился с одним человеком, который был достаточно беден, если уж прямо сказать так, совсем нищий человек, то есть он жил фактически в вагончике с женой и с ребенком. У него не было практически ничего, прям вот реально был очень бедный человек. И у него, смотрю, даже сотовый телефон был э, просто кнопочкой. Когда уже все пользовались смартфонами, у него был всего лишь-навсего кнопочный телефон. И мне вот действительно стало как-то вот не по себе, как-то жалко стало его, что у ну, тебя даже сотового телефона нету. И после долгих раздумий, вот реально я сидел и думал, нужно как-то помочь человеку, не нужно. Хотя особенно он меня и не просил. Я все-таки подумал, что нет, но ну, все-таки я помогу. Ну уж не такая уж я законченная сволочь, нужно помочь человеку. И, значит, заказал на интернет-магазине недорогой сотовый телефон, там в районе 5-6 тысяч смартфон, самый простой, подарил ему. Конечно же, человек был очень благодарен. Он был очень благодарен, говорил мне спасибо большое, ты мне прям помог. И как-то у нас с этого момента завязалась дружба. Ну, конечно же, сложно назвать этой дружбой, но просто так или иначе завязалось какое-то общение. И мы общались, наверное, на протяжении целого года. И так постепенно я ему жертвовал деньги. Чуть-чуть, по 500 рублей, по 1000, маленькие какие-то подарочки покупал, что-то вот в чем я ему помогал. Несколько раз он мне просто просил и сказал, что слушай, помоги, прям вот очень нужно. И поскольку у меня реально были на то деньги, у меня были свободные деньги, и я реально знал его ситуацию, то есть это стопроцентно человек нуждался в этом. Это не то, что какие-то обманщики, аферисты в интернете, которых полно, которые пытаются у тебя что-то отжать, у тебя деньги. Этому человеку реально они нужны нужно были, и он реально мне об этом говорил. А поскольку у меня была такая возможность, я решил ему помочь. Значит, это продолжалось около года, и что возникает в этот момент? Это уже я потом понял, порефлексировав, сделав анализ ситуации, я понял, вот что происходило в тот момент, потому что оно мне на самом деле таким не казалось. Но в тот момент происходило следующее: Если мы перенесемся в мысленно как бы в голову этого человека, что получается? Значит, каждый человек, в принципе, видит, в какой ситуации он находится, видит окружающих себя людей, и начинает себя сравнивать, насколько он находится в том же или ином положении относительно других людей. Это естественно. Я тоже, когда еду на своей машины, я смотрю на окружающие машины и подмечаю, там вот это дороже, это дешевле, ну это естественно. И человек реально понимал, что как бы, ну, ничего хорошего у него нет. Если он, у него даже толком нету квартиры, нету денег на телефон, нету толком денег на продукты, то в глубине души, вот так вот, конечно же, нехорошо говорить, но тем не менее человек понимает, что он просто говно. Вот тут вот хреново у него все идет, у него нету качеств характера, нету каких-то навыков, нету умений, нету работы, нету вот, в словом, нету у него неких активов, которые позволили бы ему вести нормальную жизнь, нормально зарабатывать. И в глубине души он понимал, что находится он где-то не очень высоко от уровня земли. И что тут получается, что появляюсь такой я красивый на белом коне, ну условно, конечно же, да, и начинаю ему помогать по чуть-чуть там 500 рублей, 1000 там подарочек один, подарочек другой, что-то попросил меня слушай, помоги мне здесь вот нужно там ребенка обследование медицинское сделать. Давай, конечно же, давай помогу, помог два, три, 4, 5, шесть, семь, и так продолжалось в течение года. И что тут получается? Это человек, у которого был некий уровень понимания, что я-то на самом деле говно и ничего то себя толком не представляю, внезапно этот уровень у него повышается до предела, и на вот этом пределе и начинает себя ощущать некий, некой уникальной личностью, что вот он был никем, а тут вот у него что-то получилось, пришел человек, стал ему помогать, у него появились средства и вот это ощущение, что на самом деле я уникальный, я это всегда знал, ложное эго, эгоизм, гордыня, ощущение себя так вот таким самым главным в этом жизни, оно начинает резко-резко повышаться, необоснованно резко повышается. На самом деле ты-то в этом ничего не сделал, просто так вот звезды сошлись, что появился человек, который тебе просто стал помогать. В этом особо-то твоей заслуги нету никакой. Просто так вот получилось. Но человек начинает думать, что нет, на самом деле это потому, что я такой уникальный. Я начинаю гордиться, я начинаю испытывать свои такие вот чувства такой вот уникальности. К чему это стало дальше приводить? А приводить это стало к тому, что я в какой-то момент времени стал замечать нотки манипуляции. Когда либо у меня не было источников, да, вот денег, чтобы помочь, либо как-то особо не хотелось, я стал, я стал замечать в голосе такие вот, точнее в словах, такие нотки, что вот ну, тебе что, жалко что или, или нет? Я же знаю, что у тебя есть деньги? И как бы венцом этого всего, вот венцом, стало то, что мне предъявили следующее Как-то мне сказали, что слушай, вот у моих детей, у моих детей Нету денег, чтобы поесть, вот не могу я заработать, вот не получается у меня, и день, вот дети вот будут голодать, у меня закончились деньги, до конца месяца еще осталось там недели или две. Слушай, вот я знаю, что у тебя есть деньги, да? мне, пожалуйста, несколько тысяч рублей, я себе куплю продукты. После чего, когда я сказал, что слушай, сейчас у меня-то особо денег-то свободных нету, на мой взгляд, последовал самый такой болезненный укол. Мне сказали, слушай, ну я же знаю, что у тебя есть деньги, и ты эти деньги пойдешь и потратишь их в ресторане, в кафе, в кинотеатре, ты их пойдешь там развлекаться, там у тебя будут выходные впереди, ты будешь развлекаться, а моим детям нечего есть. И вот этого я уже стерпеть не смог. То есть я достаточно терпеливый человек, но когда тебе начинает манипулировать тобой детьми, или какими-то вот событиями э, начинают навешивать на тебя чувство вины, особенно такое жесткое, да. Ну, понимаешь, когда тебе говорят: слушай, ну у тебя есть деньги, ты там идешь э, в ресторан кушать, а моим детям есть нечего. Тебе что, сложно помочь, что ли, мне? И вот тут вот отказать надо быть прям вот реально, вот, ну, либо сволочью просто взять и отказать когда сказать: да мне наплевать на тебя. но ну, либо просто быть иметь, так сказать, очень хорошую прививку от э, манипуляций. Собственно говоря, у меня на тот момент, признаюсь честно, не было большого опыта э, в работе с манипуляторами э, и, в принципе, ну не могу сказать, назвать себя сволочью. Я дал человеку 5000 рублей, прямо дал ему, сказал, ладно. Потом пришел домой и несколько дней подряд у меня на сердце такое было поганое настроение, ну просто ужасное. И с того момента я просто принял решение, что... Я просто не буду давать деньги больше человеку. Просто откажусь. Скажу, что все, извини, нет. У меня их нету. В силу разных причин не буду выдумывать. Сказал, что просто нет денег и все. И что тут произошло? А Произошло то, что человек меня попросил опять помочь ему раз. Попросил после этого помочь ему два, три, четыре. И где-то на третий, четвертый раз я смотрю, что человек просто пропал. Просто пропал и все не звонит не пишет но что самое интересное перед этим э, в свой адрес я слышал такие эпитеты ты мой брат сват ты мой друг ты мне так близко такой близкий человек ты мне так помогаешь все хорошо настолько все классно так здорово и это как бы подкупало, но с другой стороны я чувствовал, что что-то здесь какая-то наигранность. Как бы, ну, как можно быть другом, если ты просто даешь деньги человеку? Это уже не дружба. Это уже там спонсорство, меценатство. Но это уже не дружба. Дружба это когда обмен, равноценный обмен энергиями идет. И что тут произошло с человеком? Человек просто пропал. Просто пропал все не звонит, не пишет, и когда в следующий раз я его встречал, и вот второе, что было очень обидно, это то, что когда человек просто проходит мимо тебя, и отворачивает голову, и даже не смотрит, и не, не здоровается с тобой. Если раньше, о, привет, как дела, туда-сюда, а здесь он просто отвернул голову, и тебя не замечает. И так происходит раз, два, и тут я чувствую, блин, ну неужели я как-то вот, какой-то сволочь, или что-то ему отказал. И, в общем, долго размышлял над этой темой, прочитал достаточно много книг интересных материалов подобрал по поводу вот что такое манипуляция что такое вот что такое манипуляция и пришел к следующему выводу что когда у человека его отождествление себя с таким вот крутым человеком с таким уникальным оно начинает разбиваться Твой отказ давать ему деньги. То есть, если раньше он понимал, что он вообще никто, потом, благодаря тому, что ты начинаешь помогать ему этому человеку, он начинает чувствовать себя кем-то очень возвышенным, очень крутым. И как только ты отказываешь ему, то вот это чувство, которое находится на высоте, оно начинает, вот это ощущение, оно начинает разбиваться и начинает падать вниз. И в какое-то время человек начинает понимать, что да я опять такое же говно, как и был. Все то же самое. И. Тут возникает самый интересный момент. Этот человек начинает думать, а кто виноват в этом? А кто виноват в том, что я теперь вот опять говно такое? Кто в этом виноват? Ну и угадайте с трех раз, кто в этом виноват? Именно ты. Ты, тот, который ему жертвовал деньги и помогал. Именно он тебя обвиняет в этом. Вот это самая парадоксальная ситуация. Вот самое парадоксальное, что меня очень сильно удивляет, возмущает, не дает покоя. Вот во всей этой теме, что э, вроде ты, пользуясь благими намерениями, желая помочь человеку, вводя в его ситуацию, отрываешь от себя какие-то деньги, которые мог, знаешь, пустить на свою жену, купить жене сапоги, купить там, не знаю, путевку куда-то, сходить в кафешку, в киношку, да неважно. Ты просто берешь, отдаешь ему, даже не, на, не рассчитывая ни на что. Вот признаюсь честно, я... Э, Ожидал взамен обычного, обычной человеческой благодарности. Просто когда человек тебе благодарен. Не нужно там кланяться в ноги, не нужно прославлять, не нужно ничего, но просто быть вот ну, ну, благодарным, просто благодарным. Не надо взамен никогда, я ничего не, не просил взамен, потому что я реально знал, что у человека вообще нечего дать мне что-то такое, что для меня реально было бы ценно. Ничего нету. Вот Я сейчас говорю про материальные ценности, поскольку я отдаю материальные ценности, и, собственно говоря, я сейчас говорю, что у человека не было ничего, чтобы он мне мог бы удовлетворить в материальном плане, я это вообще не хотел. Абсолютно не было такого желания. И получается, что ты ему все давал, не ожидая ничего взамен, но в ответ в какой-то момент времени просто он обрубает резко с тобой общение и просто проходит мимо даже нездоровой с тобой. Вот это, конечно же, меня очень сильно удивило, обидело, расстроило. До сих пор я с этим человеком не общаюсь. Даже когда иногда видимся, просто расходимся, как говорится, в море корабли. Увиделись, разошлись и все. Так что вот такой вот момент хотел с тобой поделиться, просто объяснить вот этот момент психологически. А почему происходит так? что если ты кому-то помогал, помогал, а потом перестал помогать, почему-то человек начинает воспринимать тебя, ну, может быть, не как какого-то врага, но, по крайней мере, вот его отношение к тебе резко меняется на отрицательное, и он с собой просто как минимум, я не знаю, как бывает у других людей, может быть, у других там вообще бывает, там чуть ли не до поножовщины доходит, я не знаю. Но лично у меня это все вывелилось к тому, что человек просто перестал со мной общаться после того, как он там называл меня и брат, сват, там, друг, просто проходил, теперь проходит мимо и все. Вот и в благотворительности есть вот этот вот обратная ее сторона обратно этот момент который как бы добавляет ложку дегтя и к этому нужно быть готовым вот теперь когда я кому-то жертвую да, кому-то что-то помогаю я всегда имею в виду некоторые правила я себе сформировал а, два правила, я хочу с тобой поделиться, два правила. Первое, когда я кому-то жертвую, когда я кому-то что-то помогаю, если вдруг я вижу, что этот человек наз... начинает называть меня брат, сват, друг там закадычный, я начинаю его сразу останавливать, я прям говорю, подожди, я тебе всего лишь помог, я... мы с тобой не друзья, и если уж тем более это идет на некой регулярной основе, я регулярно помогаю человеку, и человек начинает мне так говорить, я сразу останавливаю и говорю, что нет, у нас с тобой отношения не друзей, у нас с тобой какие угодно отношения, но ну, не бывает такое, что один человек жертвует, что-то помогает, другой принимает, и это не дружба точно, это можно назвать как угодно, как угодно. Пускай это, как говорится, останется у вас. Вы сами можете назвать это, но это уже не дружба. И поэтому я первый момент, я сразу же останавливаю, вот просто сразу останавливаю такого человека, я говорю, что подожди, не надо. Мы с тобой просто знакомые, приятели, но не надо назвать меня пока другом, пока, по крайней мере. И правило номер два. Правило, правило номер два не менее важное если вот так вот получается что действительно нужно помочь человеку я вижу что у меня есть в этом возможность я начинаю ему помогать то я себе сразу же говорю что слушай антон вот просто прими тот факт что очень скоро возможно возможно это очень скоро ты этого человека потеряешь навсегда. Ты с ним перестанешь общаться, и больше ты с ним вообще просто разосеретесь в конец. Вот просто имей в виду, что вот если вот отношения пошли, вот как бы вот в, вот в этой стезе, да, ты стала ему помогать, то будь готов к тому, что ты этого человека очень быстро потеряешь. Просто будь к этому готов. И ты знаешь, вот благодаря этим двум правилам как-то вот становится немножко легче. Вот эта тема, она как-то уже легче в моей жизни идет. Вот. Ну, собственно говоря, я хотел с тобой этим поделиться. Мне будет интересно узнать твое мнение. Поделись, пожалуйста, своим опытом, Занимаешься ли ты благотворительностью, не занимаешься ли, ли, ли ты, попадал ли ты в такие ситуации или не попадал, чем они у тебя закончились, так же, как у меня или что-то было еще в продолжении. В общем, жду твоих комментариев, подписывайся на мой канал, ставь лайк, колокольчик, в общем, все дела, увидимся.